доброго времени суток я игорь черноусов приветствую вас на четвертом уроке мини тренинга как сделать эффективную рекламную рассылку в вайбер в декабре 2015 года это вторая часть 4 урока технического урока в этой части я вам расскажу как зарегистрироваться создать настроить виртуальный сервер как на него установить программу рассылщик по вайберу и что нужно обязательно сделать в дальнейшем для того, чтобы рассылщик нормально работал на виртуальном сервере. Итак, начнем. В дополнительных материалах есть ссылка на сайт АйдКлют. Именно здесь мы с вами будем создавать наш виртуальный сервер. Зайдя на этот сайт, вы увидите вот такую вот картинку. Можно прям сразу начинать заказывать, но мы вначале зарегистрируемся, то есть опускаемся в самый низ страничке нажимаем на ссылочку зарегистрируйся на айклют сейчас все что вам требуется это в поле электронный адрес вбить адрес своей электронной почты я рекомендую использовать Gmail, потому что письма приходят практически мгновенно переходим в свой почтовый ящик получаем первое письмо от айклют активация учетной записи все что вам нужно сделать это нажать на кнопочку подтвердить регистрацию и вы сразу же попадете в панель управления увидите сразу что-то вот такого рода через некоторое время опять же вам на почту придет подтверждение что ваш аккаунт активирован и э, сервис вышлет вам ваш пароль логином будет являться ваша почта а пароль вам вышлет сам сервис на этом такая сложнейшая регистрация закончена что мы делаем дальше? Мы в первую очередь пополняем ваш баланс. Баланс вам нужно будет пополнить ну, минимум на 100 рублей. Вы положите там 150 рублей, вам для тестов хватит более чем. Пополнить баланс можно здесь разными способами. Я пополнял через Kiwi. Работает просто... Изумительно, без всяких комиссий и так далее. То есть нас интересует раздел для физических лиц. Значит, пополнили баланс и начинаем приступать к созданию сервера. Нажимаем на кнопочку создания сервера. Выполняем очень несложные и понятные действия. Придумаем вашему серверу название. Можно по-русски, можно по-английски. Один из плюсов этого сервиса iCloud, то что русскоязычный интерфейс. Как и на самом сайте, так и на виртуальном сервере. Напишу. Вайбер. Выбираю какой мне нужен сервер. Выбираю Windows сервер 2012 год, 64 разряда, русская версия. Опускаюсь чуть ниже. Производительность по умолчанию оставляю высокой. Конфигурацию сервера вы можете выполнить одним щелчком. То есть можно выбрать низкую конфигурацию, среднюю вот, и высокую. Под наши задачи вы, в принципе, можете выбрать низкую конфигурацию, но я бы вам, конечно, рекомендовал количество ядер увеличить до двух. Оперативной памяти оставить 4, то есть два ядра, 4 гигабайта оперативной памяти, выбрать более быстрый диск. Вот, и оставить его, опять же, 40 гигабайтов хватит. Вот эти все параметры влияют на то, сколько с вас будут врать за пользование вашего сервера. Посмотрите, у нас получается 113 рублей в день. Пожалуйста, поймите, вот эти 113 рублей с вас будут брать, если ваш сервер работает все 24 часа. Но наши задачи не требуют такого времени работы. То есть, скорее всего, у вас он будет работать несколько часов и с вас будут списывать вот эти деньги из расчета за один час. То есть, три часа он у вас будет работать, вы им будете пользоваться, да, вы там, с вас спишут, ну, 15 рублей, да. Из ваших 150, которые вы пополнили, отминусуются 15 рублей. Я считаю, что это тоже является очень большим достоинством этого сервиса. То, что они берут именно за фактическое время, когда работает созданный вами сервер нажимаю на кнопку заказать и все что мне теперь остается делать это ждать пока сервер будет готов В поле время выполнения будет закрашиваться folder он покажет как идет процесс создания вашего сервера вам нужно просто посидеть и подождать иногда это занимает несколько минут иногда 5-6 минут причем, когда сервер будет создан, не надо сразу начинать им пользоваться. Ну, подождите там хотя бы 5 минут, потому что бывает, что сразу же после создания вы начинаете обращаться к своему серверу, а он еще не отвечает. Ну, то есть процесс еще до конца не завершился. Вот я сейчас поставлю на паузу, и после того, как сервер создастся, я продолжу запись. Итак, сервер создан. Сразу вас выкидывают вот на такую вот страничку где вы видите данные по своему серверу, его адрес, логин и пароль от вашего сервера. Теперь, как к нему подключиться? Подключиться к нему можно двумя способами, ну, даже тремя. Первый способ это через веб-консоль, но ну, это уж в крайнем случае вам рекомендую это делать. Второй способ, который предлагает вам э, сам сервис, это скачать, вот этот вот запускаемый файл. Вот вы его можете здесь скачать, можете здесь. Этот файл уже хранит настройки вашего сервера, хранит его адрес и хранит логин администратора. Вот нажимаем скачать, запускаем скачанный файл, появляется вот такое вот страшное сообщение подключения к удаленному рабочему столу, подключить. Значит, все, что вам требуется, это просто-напросто вставить вот сюда пароль от вашего только что созданного сервера. Посмотрите, вот здесь укажем адрес. Он точно соответствует адресу вашего, вашего сервера. Вот, 188-277-19-94. Это первый способ для ленивых. Второй стандартный классический способ, именно скриншоты из этого способа вот, показаны в инструкции по подключению. Это запустить программу, которая является стандартной программой. Она находится в разделе «Стандартная». Это удаленное подключение к рабочему столу. Вот запускаете эту программу. Лину. Но здесь вам уже придется ее немножко настроить. Открываем «Параметры». Видите, здесь есть кнопочка «Показать параметры». Открываем «Параметры». И заполняем. Вот скопируем вот сюда вот адрес вашего сервера. вот В это поле вставляем пользователь. Пользователя копируем «iClude Admi» админ, извините тоже его вставляем можете нажать разрешить запоминать если вы будете к нему часто подключаться, если вы его надолго создаете и нажимаем подключиться появляется то же самое окошко от вас спрашивают пароль, берем и копируем вот пошел процесс подключения Иногда бывает, что с первой попытки, особенно только что созданный сервер, не подключается, вас выкидывают. Вводите пароли правильно, лучше скопировать их все в отдельный текстовый документ отсюда вставлять. Но это бывает крайне редко. Опять же, не обращайте внимания вот на эти страшные сообщения, которые появляются в момент подключения. Нажимаем на кнопочку «Да». И вот у нас загружается обычный рабочий стол. Сразу же открывается диспетчер. Нам как раз диспетчер сервера и потребуется. Можете его открыть вот так вот на весь экранчик для удобства работать. Он запустится у вас автоматически. Вот сейчас мы как раз и переходим к настройке нашего сервера. Он у нас создан, он готов работать, он уже работает. Нам осталось его немножко подстроить. Что мы делаем? В разделе управления выбираем «Добавить роли компоненты» можно было это сделать вот сразу здесь. Все, что нам нужно с вами добавить, это добавить NetFrame версии 3.5. Это необходимое для работы программное обеспечение. Значит, нажимаем далее, нажимаем далее, нажимаем далее. То есть, в принципе, совсем соглашаемся. Вот доходим до раздела компоненты. Опускаемся вниз. Вот 4.5 уже стоит, а 3.5 еще не стоит. Ставим галочку. Вот, нажимаем опять же «Далее». Нам показывают, что, что вы устанавливаете. И нажимаем «Установить». Пошел процесс установки NetFramework версии 3.5. Вот именно так его нужно устанавливать через м -м, диспетчер. Он скачивает все, что ему нужно. В принципе, ваше участие здесь уже не требуется. Вы можете его свернуть. Опять же, свернуть сам диспетчер, чтобы он вам не мешался. Сделать окошечко вот так вот поменьше, то нам сейчас требуется сделать. Нам необходимо на наш сервер установить программку рассылки по вайберу Нужно я просто сюда скопировать. Посмотрите, как это несложно делается. Вот папочка, в которой у меня лежит Viber AD, я просто ее беру отсюда, копирую, переключаюсь в окошко сервера и просто ее сюда вставляю. Вот сейчас у моего сервера и у моего компьютера один буфер обмена. Когда мы все сделаем, все настроим, нам необходимо будет буфер обмена отключить. Иначе наш рассылщик не будет рассылать. Но делать это нужно только после настройки. Точно так же, как если вы будете управлять тимвивером, только после того, когда вы все настроили, вы отключаете буфер обмена. Так, саму программку я скопировал, крек скопировал. И так как нам потребуется еще версия вибера для рабочий стол, чтобы его там не качать, она у меня уже скачена, я тоже ее скопирую в эту папочку. Вот так вот все очень просто делается. Открываю на весь экран. Вот видите, достаточно большой файл. Вот достаточно долго копируется. Сижу, жду, ничего не делаю. 60 секунд осталось. Итак, вибер для компьютера у меня скопировался. Все, можно начинать устанавливать рассылщик. Уже его устанавливаем на виртуальном сервере, там, где он будет работать и абсолютно никого не будет мешать. А вот здесь у нас идет установка нашего системного программного обеспечения. Ну, я вам не показывал, как устанавливается рассылщик на в локальном компьютере покажу как это делается на сервере но все точно так же никаких отличий нет то есть это обычный компьютер работающий под управлением операционной системы windows Server запускаю установочный файл вот он viber адрес нажимаю next опять же сразу же копирую вот этот вот маршрут он мне прям очень потребуется скопировал его Нажимаю Install и пошел процесс установки Вибера. Вот сейчас идет скачивание, опять же необходимого программного обеспечения, опять же вот этот вот процесс идет достаточно долго. Вот только по этой причине я вам не показывал, но сейчас уже как бы без вариантов. Сейчас опять я нажму на паузу и когда он докачается, а качаться будет, ну не знаю, минут 5 может качаться, надо даже больше. Я продолжу запись. Итак, обновление загрузилось. В этот раз оно, наверное, загрузилось все-таки быстрее, чем даже на стационарном компьютере. Вот и весь процесс установки. Дольше всего, конечно, скачивается обновление. Но ничего вам не остается делать, только ждать. Нажимаю на кнопочку финиш. Рассыльщик установлен в компьютере. В данном случае на нашем виртуальном сервере. Вот здесь, вот в левом уголочке уже доустановился Net Framework. Опять же нажимаю закрыть. Закрываю диспетчер. Он мне больше не нужен. Итак, программа рассылщик установлена, но ее необходимо сломать. Я сохранил маршрут к этой программки Открываю еще раз проводник. В адресную строчку копирую адрес. Быстро попадаю папочку, куда у меня установлен рассыльщик и копирую в него Crack. А, ну прежде я, конечно, удалю этот ярлык от лицензионной версии, чтобы он мне не мешался. Все, теперь захожу в папку Crack и копирую ломаную версию, вставляю ее в папку, где установил. Заменить файл в папке назначения. Все. Теперь ищу этот файлик вот он у меня выбран и отправить на рабочий стол ярлык ну все как везде все как всегда значит последнее что мне осталось это установить Viber для компьютера для десктопа запускаю установочный файл я уже его как говорил скачал заранее согласен установить и Viber устанавливается. Но ну, это я вам уже показывал вживую. Ну, здесь он вообще мгновенно установился. Нажимаю закрыть. И вот запустился мой Viber Сразу же. Все. Папочка с установочными файлами. Viber для Windows. И программа рассылки. Что нам теперь остается делать? Запускаем Наш эмулятор. Регистрируем канал Вайбера. Естественно, сохраняем номер телефона, на который вы зарегистрировали канал. Я рекомендовал это делать в текстовом документе. И вставляем его в наш рассылщик, который уже работает на другом компьютере на нашем виртуальном сервере. И вот при такой схеме работы никаких проблем у вас не будет. Ни в момент добавления... Вот берем... Вставляем. Буфер обмена работает сейчас, он подключен. Поэтому здесь регистрируем на локальном компьютере, запоминаем и вставляем их в наш рассылщик. Надеюсь, схема понятна. Теперь, друзья, после того, как вы настроили программу рассылщик, забили туда нужное вам количество Каналов, по которым вы будете рассылать, прежде чем начинать рассылку, вы должны немножко перенастроить свой доступ к своему виртуальному серверу. Вот смотрите, я его сейчас закрываю, но это абсолютно не значит, что он там перестает работать. Вы просто не видите, что он делает, а он работает. Ну, так работают все сервера. Когда вы решите подключаться к своему серверу, уже настроенному, для того, чтобы запустить рассылку, вам необходимо сделать одну очень важную вещь. Вам необходимо будет снова открыть параметры, выбрать раздел локальные ресурсы и убрать вот эту вот галочку буфер обмена. Сегодня мы довольно часто об этом говорим. Убираем буфер обмена. Что мы делаем? Вот сейчас, когда я обращусь к своему локальному серверу, а мне нужно будет сделать опять же то же самое. Нажать на кнопочку «Подключиться», вставить свой пароль и подключиться к локальному серверу. Смотрите, что произошло. Я отсоединил, скажем так, по-простому, буфер обмена своего компьютера от буфера обмена моего виртуального сервера. То есть теперь, вот уже привычные вам операции копирования, мы сюда ничего не скопируем. Вот возьму сейчас на рабочем столе файлик, захочу его также скопировать. Видите, действие копировать не работает. Вот это нужно сделать обязательно. Если вы не разъедините буфер вашего компьютера и виртуального сервера, программа рассылщик работать не будет, потому что она активно использует буфер обмена, и если он будет забиваться еще и вашим локальным компьютером, то рассылки идти не будет. Это типичная проблема, которая возникает при использовании виртуальных серверов. То есть народ начинает говорить, что они не работают, то есть не устанавливают .NET Framework 3 версии или устанавливают ее неправильно и не отключают буфер обмена. Итак, друзья, на этом практически все. Последнее, что я вам покажу, это как удалить ваш сервер. Но это сделать очень просто. Вот вы поработали, все настроили. Сделали рассылку, сервер вам больше не нужен. Чтобы не платить за него деньги, вы его просто-напросто удаляете. В разделе «Серверы» выбираете «Удалить». Ставите галочку, что я подтверждаю, что я удаляю этот сервер. Нажимаю «Удалить». И все, сервер удаляется. То есть список ваших серверов сейчас пуст. Вы можете создать несколько серверов и работать. Итак, друзья, на этом четвертый урок – Технический урок, в котором я рассказал много достаточно тонкостей технического характера, я заканчиваю. У нас остается пятый урок, в котором я расскажу, как сделать рассылку по вайберу, уже настроенному. Не прощаюсь. До встречи на пятом уроке.